6 октября в императорском зале главного здания Казанского федерального университета продолжилась церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры выпускникам 2021 года. На торжественной церемонии присутствовал проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он поделился своим желанием в виде среди присутствующих аспирантов как можно больше тех, кто в скором времени защитит диссертацию на соискание ученой степени кандидата на Помимо этого, проректор напомнил о том, что 19 сентября представители Казанского университета успешно защитили заявку ВУЗа на участие в программе «Приоритет-2030» перед Комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. По национальной программе Приоритет-2030 была отобрана для участия, так называемой специальной части, и получила максимальный уровень оценки, попала а в первую группу, это означает, что Казанский университет получил дополнительные финансирование в размере до миллиарда рублей ежегодно. Творческих успехов и удачи в профессиональной деятельности пожелал также проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Уважаемые аспиранты, я призываю вас э, быть в нашем университете активными, желаю вам всего самого доброго, самого теплого. Желаю действительно с вами здесь тоже встретиться, -то, -то, нашей внимание. Встретиться в таком же составе. Ну и, конечно же, будем рады за ваши все победы, ребята. На церемонии было не так много аспирантов, но все они отметили, что очень рады тому, что церемония прошла именно в императорском зале КФУ. Я бы не сказала, что подготовка была тяжелой. Я давно хотела поступить в аспирантуру, в принципе, продолжить дальше работать в КФУ. А, очень приятно, что данная церемония прошла в императорском зале. Это очень... В ближайшем будущем часть аспирантов непременно пополнит ряды научных сотрудников Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.